Клево всем, друзья. Сегодня 1 ноября, я вот решил выскочить на лодке погонять щуку. Первый раз в этом месте, друзья, привезли. Интересное место. Огромнейший мелководный залив. Весь в растительности. Глубина 20-30 сантиметров. Говорят, щука есть. Решил проверить. Вся рыбалка будет происходить на них зацепляйки различные в основном все с резиной в принципе ловить говорят уже можно и в этом месте вот только-только отплыл но сказали идем на секретное место где-то с километра на греблах идем и там рыбку ловим так что друзья поехали смотрим ну что друзья я уже на месте ребята уже ловят уже двух поймали несколько выходов было. Работать буду у меня вот такое вот удилище. Квантум до 21 грамм. Одночастник. Старенькое удилище. Уже много-много лет оно у меня. Работать буду двумя комплектами. Это будет первый легкий и второй. Это будет у меня джерковый комплект. Тоже буду работать резиной, не зацепляйкой. Огромная резина. Вот ребята мне показывают рыбу. Молодцы. Вижу. Начну с резины. Рыба есть. Уже двух ребята взяли несколько выходов было. Буду работать сначала. Для начала вот такой резиной. Яркая, красивая, не маленькая. На все эти. Посмотрим, как будет проходить. Рыбалка очень простая, практически просто протягивание резины. По кушерям Больше ничего здесь не проведешь. Тут именно нужны не зацепляйки. С максимально закрытым крючком. Где можно резину подтопить, подтапливаем. Где нет, просто проводим. Так станем обычная классическая рыбалка для мелководных водоемов в лиманах когда рыба стоит непосредственно в траве точно такая же рыбалка второй комплект мультовый вот такое удилище обогартья от свардзонгер до 140 грамм бочонок классический все четвертый посмотрим как рыбка среагирует нет на крупные приманки здесь на таком мелководье ну крупная как не сильная крупная буду использовать различную резину на все нам крючке 10-0 по крупной рыбе сечет великолепно но ну, а по шнуркам конечно она в основном кусает резину и не сечется сильно повреждая резину такая коробочка Джеркова резиной я без поводков поводки выложил они а вот один есть да, поводки случайно переложил поводки переложил хотел другую сумку взять и туда переложил поводки вот один хоть есть с собой уже радость Шнур какой-то японский 0.38. Верой и правдой служит. Перетаскал много хороших рыб. Именно хороших, серьезных. Ну, начну вот с вот такой красавицы. С вот такой. Вот на овсетнике 10.0. Посмотрим, что получится, друзья. Для сравнения есть резина побольше, есть резина побольше, есть резина поменьше. Начнем с резины поменьше. Резина работает сказочно, просто огонь. Удар был. Идет, идет, идет, идет, идет маленький шнурочек. Идет. Маленький шнурочек шел несколько раз ударил, но не взял. Опять, атаковал маленький шнурок, но не взял. Подкинем ему еще раз. Ну, играет еще офигительно. Смотри, почти подвинчанговывают. Небольшой твинчен делать, как интересно играет. Родной крючок у него отстойный у этой мышки. Поэтому родную снимаю всегда. И ставим обычный овсет. Ребят, мимо. И вот этот обычный овсет чуть-чуть чуть-чуть получше. Какая мышка интересная. идет идет идет идет идет оп есть а, сход ребятки был первый сход оп. есть ребятки есть щучка. Есть. А, сошла. Сошла. Ничего. Есть. Есть Нифига себе. Шов спускать стал. Шов спускать резко стал. А что-нибудь так. Заметно. Ага. Шов расклеивается. еще не встречался